прорабатывается, и э, Северная Африка. А здесь разрабатывают компьютерную технику любой сложности и супервыносливости. Мне разрешили подбросить этот планшет и обещали, что он не разобьется. Попробуем? Не царапины после пяти бросков. И это производство тоже Красногорск. Данный планшет был разработан для газовых компаний, который позволяет использовать его в местах требующих защищенности. То есть этот планшет, как бы его ни роняли, ни разбивали, он не позволяет искре выйти наружу. Разработкой уже заинтересовались железнодорожники и промышленники. Гаджет не только выдерживает высокие температуры, но главное, минимум в пять раз дешевле зарубежных аналогов. На выставке отмечали, покупать отечественное становится экономически выгоднее. Качество европейское, а цены российские. При том, что это пока только первый этап программы импортозамещения.